С вами Маки-Чародей, Антон Чалей. И сегодня мы станем с вами кровожадными монстрами. И будем пугать невинных людей. И мы начинаем эту игру. Какой-то парень не очень страшный монстр. Но мы поможем ему стать лучше. Помогите монстру напугать ребенка и переверните кровать. А -а -а -а -а. Четко, вы видели, да? Первая медаль. Так вот это уровень уже серьезней. Мы поломали мышке лампочку, нажимаем на мышку, открываем жалюзи. У, какая же она все-таки удивленная. Подходим к ней и пугаем ее. А -а -а -а. Дальше. О, смотрите, если я не на то что-то нажимаю, то этот чувак такой удивляется, типа не могу. Не. Мы можем делать так, чтобы падали эти яблоки. Красавчик. Мне нравится, как он мне подмигивает, это четко. О, как тут все сложно. Вбиваем картину, секретный код. Что делаем дальше? Тут золото. Грабим золото, отодвигаем, открываем погреб. Пугаем! А -а -а. Идем дальше. Что тут можно нажать? Оба. О, -о, -о, -о это магия. Так. Нажмем на это. Оба все падает. Этот охреневает просто от всего происходящего. Пугаем! Пятый уровень. Тут ничего нет. Включаем свет, да, профессионально. Оу, чувак, какой-то упарывается в стену. Так что нам можно сделать? Ага, ага. Песок. Мы вывозим его сюда и пугаем. Да, четко. Оу, а мы просто не можем пройти так и вот отсюда его испугать? Нам обязательно все нужно усложнять. Это не только симулятор монстра, а еще симулятор гастробайтера. Все, отлично, теперь монстр может пройти. А, так, седьмое. Оу, девушка такая смотрит, не хочу, не буду. А монстр такой, хм". двигаем, открываем мусорку. Что-то падает сюда. Ч о, она исчезает. Падает. И мы такие высоко. Восьмая. О, о, <с corral> вот это поворот, вот это уровень. Так, что, блин, тут надо делать? Оп, скрепка. Отлично. Открываем. Оп, оп, оп, оп. о о. О! Немного похож на какого-то животного. А -а -а -а. Пухлый какой, большой. Большой чувачок. Девятый уровень. Подергаем за двери. О, включим лампу. Чита то труханы висят. Выдвигаем эту лестницу. И бьем все стекла, короче, как плохой монстр, да. Четко. И пугаем. Опа, по позвонили за ночек мышки. <с> Что-то она нас игнорит. Не выходит. О, давайте отрежем этот сыр. И давайте скинем кусочек. Оп, позвоним мышке. О, позвоним мышки. О, киданем ей еще кусок. Давай. Иди сюда. Еще кусок. Иди дальше. О, она пугается, бегает. Опа. И тут наш монстр все делает. А, самый последний уровень. О, о, о, о. А, это люди. Вокруг были люди. <с <с Концовка была выше, конечно. Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все видео подряд. Сверху это геймвлог, это игры снизу, это мэджиквлог, это фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят сейчас практически каждый день. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!